Считать это барством но на самом деле если уж так разобраться не так уж и много нормальный человек ест соли и сахара не так уж и много мы это употребляем да то есть в принципе подмена рафинированного сахара и соли на натуральные нерафинированные продукты она не так уж и дорого обойдется если посчитать там в месяц до да, траты сколько это вообще выходит если это на день разделить, вообще получается копейки то есть заменить обычную соль на морскую, морскую или гималайскую соль, ну, сейчас многие есть разновидности соли, я салаты солю как раз-таки вот эту полезную соль, да, вот такую рафинированную соль, ну, на самом деле здесь рафинированную найти и сложность, но у морская соль, здесь как-то это проще, я вот честно скажу, не знаю, как в России дела обстоят, но я не думаю, что в России морская соль будет э, прям в десятки раз дороже, чем в Таиланде. Вот, э, добавляю соль, там вот когда вот варишь что-то, еще что -то такое делаешь, да, особенно если сливаешь бульон, если ты его не ешь. А э, салаты э, и прочие такие вещи я вот стараюсь сделать нерафинированную соль. И сахар тоже. Я ушла от, от, от рафинированного сахара, и вот мужу в кофе я добавляю ложечку тростникового сахара. Да, он стоит но опять-таки, не так уж и много, мы обычно этого сахара едим. Потому что рафинированные, что соль, что сахар, в них практически не остается полезных веществ. И соль, она тоже она и по почкам бьет, ну, не очень хорошие последствия. А если соль не рафинированная, то в ней содержатся минералы, микроэлементы, и она лучше усваивается, и без побочных эффектов на организм. С сахаром то же самое. Нерафинированный сахар, он более полезный. Вот, поэтому... Полюбите себя, постарайтесь заменить эти продукты на нежеланные, на более полезные. Но если вы много едите, подумайте о том, как можно сократить потребление сахара и соли, потому что все хорошо в меру.